Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить по рецепту своего любимого дрожжевого теста. Однажды этот рецепт уже давала, но я по нему готовлю очень часто и очень разные вещи. В этот раз у меня будет вот такой вот замысловатый и красивый хлеб, который будет чесночный. Прекрасно из этого теста готовятся помпушки, к борщу вообще замечательно к свекольнику вот просто супер и из остатков теста я еще буду готовить пирожки пирожки у меня здесь будут с картошкой с грибами этот рецепт действительно универсален и по нему можно приготовить все и киш любой и любые другие разные выпечки из соленого теста которые вам нужны из дрожжевого для начала у меня здесь дрожжи и сахар я их буквально секунд 30 перетираю вместе и они вот так вот моментально растворяются и становится вот такая вот жидкая масса. Добавляю сюда теплую воду, где-то градусов 30-35, она у меня температурой подогрета чуть-чуть в микроволновке. И от общего количества муки отсыпаю несколько ложек. Буквально сюда нужно 3-4 столовые ложки муки. Все хорошенько перемешиваю. Я буду готовить на полторы порции, потому что у меня, повторюсь, еще будут пирожки. И очень такая большая буханочка хлеба, перемешала, отставляю в теплое место минут на 10, для того чтобы дрожжи просто активировались и начинаем готовить дальше, как только у нас появилась вот такая вот пенка сверху, значит что дрожжи начали работать очень быстро сразу и начинаем добавлять туда уже муку, всю муку сразу не всыпайте, потому что у всех мука разная и вам может понадобиться меньше муки, чтобы ваше тесто не было забитым. Я вот оставила где-то около 100 грамм муки, добавляю сюда соль, пару раз ложечкой немножечко перемешаю для того, чтобы просто разрыхлить вот эту массу и буду добавлять масло. Можно просто обойтись подсолнечным маслом, можно добавлять сюда, как я сейчас буду, смесь масел. У меня здесь будет кокосовое и обычное без запаха рафинированное масло. Кокосовое у меня тоже рафинированное, для того, чтобы оно не давало никакого аромата. И подсолнечное. Вот. Можно добавить пополам со сливочным маслом растопленным, только чтобы оно было не горячее. И начинаем уже замес. Больше нам для этого теста не нужно ничего. Чуть-чуть перемешаем ложкой. Когда нам станет неудобно замешивать ложкой, переходим на стол. Слегка припыляем его остатками муки, которая у нас осталась. И замешиваем тесто. Повторюсь, не пытайтесь сразу вмешать всю муку, чтобы тесто у нас получилось мягким и эластичным. У меня не ушла вся мука. Я буквально вот только подпылила и больше я муки не добавляла. Тесто нужно вымешать где-то около 5 минут, для того, чтобы в нем развивалась клейковина. Мы ее как бы растягиваем. И получается вот такое вот эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Руки, вы видите, чистые у меня. Там достаточное количество масла, чтобы оно не липло и к столу. Вот такое вот тесто у нас получается. И мука, вот что у меня осталось. То есть у меня не ушла вся мука. Теперь возьму посудину, в которой я замешивала тесто. Смазала ее тоже подсолнечным маслом. Укладываю в нее тесто, накрываю влажным полотенцем и отправляю подходить в теплое место на час. Обязательно накройте влажным полотенцем. Спустя час мое тесто поднялось в 4 раза. Я его осаживаю немного. Не вымешиваю, а именно осаживаю, слегка прижимаю. Для начала я налеплю пирожков. А из остатков теста уже сделаю хлеб. Я беру маленькую лепешку. Я думаю, уже все знакомы, как лепить пирожки. С этого теста замечательные пончики с начинкой получаются. Ну, покажу. У меня здесь просто осталась начинка. Я делала вареники с картошкой, с грибами. И у меня осталась начинка. Поэтому, собственно, я решила сделать дополнительную порцию теста. Чтобы доделать свою начинку. Защипываем такой, как вареничек. И в поперек еще раз делаю защипы, чтобы у нас нигде ничего не расходилось. Приплюскиваю и отправляю на стол. Пускай они у меня пока все полежат, пока остальные я долеплюсь, затем их уже можно жарить. Либо подождать минут 15, и чтобы они чуть-чуть подошли и потом жарить. Жарим тоже на растительном масле, как вам нравится, либо на кокосовом. А оставшееся тесто я подкатываю в шар и буду его делить. Мне нужно разделить его на 8 частей. Примерно, конечно. Можно, конечно, накрутить обычных шариков, сложить форму и у нас получится как простые помпушечки. Но я буду делать такую большую буханочку хлеба. После того, как мы разделили тесто на 8 частей, из каждой части нам нужно скатать колбаску. Длина произвольная, у меня получались они где-то сантиметров под 30-35 в длину. Все на угадке, если что, по ходу их можно, конечно же, подтянуть. Вот такие вот колбаски. И катаем их 8 штук таких. Забыла сказать, что стол у нас предварительно чуть-чуть я смазала тоже растительным маслом, для того, чтобы и колбаски хорошо катались, и руки, вы видите, у меня немножечко блестят, потому что тоже смазаны чтобы не добавлять никакой муки. Приступаем к складыванию нашей булочки. Я не знаю, как это правильно объяснить, просто наблюдайте за тем, что я делаю, все на самом деле очень просто и складывается она очень просто. Я сложила 4 полоски рядышком, затем беру 2 полоски и кладу их практически по центру. С одной полоской делаю перехлест. и теперь с другой стороны только противоположную полоску делаю перехлёст. Затем набрасываю одну на вторую. Я вот здесь в последней немножечко неправильно их перехлестнула, но это не принципиально. Потом делаем следующий перехлёст. Та, которая у нас выходит снизу полосочка, ее закидываем наверх. И теперь нужно просто спрятать кончики нашего теста, чтобы они не выглядывали. Подгибаем их под низ. Посмотрите, какая красивая у нас плетенка получается. Конечно, такого же плана можно делать плетенку и с маком, с разрезанными полосочками это будет очень красиво посмотрите маленькая булочка она меньше моей руки отправляем ее подходить тоже на час на расстойку желательно ее чем-то накрыть я накрыла тоже посудиной в которой у меня подходило тесто она довольно большая можно отправить в форму подходить тогда она будет больше подходить высоту у нас конечно посмотрите какая сейчас будет большая булочка она прям воздушная. Она была меньше моей руки. И сейчас вот как она увеличилась. Она вырастает тоже практически в 4 раза. И в высоту, и в ширину. Поставила я свой хлебушек печься. Вначале поставила на 200 градусов его на первые 10 минут. И затем убрала мощность где-то до 170 градусов духовка. И до готовности, до слегка золотистой корочки. Приготовлю пропитку, пока печется мой хлеб. Я 3 зубчика чеснока измельчила, добавляю сюда зелень. У меня здесь был замороженный укроп. Можно, конечно же, свежий добавлять. И теперь к чесноку и к укропу добавляю кипяченую, но прохладную водичку. У меня здесь 3 столовых ложки водички будет. И теперь добавляю сюда еще 2 столовые ложки растительного масла. Оно придаст и глянец нашей булочки и благодаря растительному маслу лучше раскрываются масла которые находятся в чесноке перемешали и пускай настаивается и получится у нас такая именно ароматная чесночная настойка которой мы будем сверху пропитывать хлеб вот такая вот красота у нас получается зеленая посмотрите какой у меня хлеб получился и теперь кисточкой равномерно я смазываю наш хлеб мне показалось, что немножко даже многовато, я обычно такое количество делаю, если пеку обычные булочки чесночные. Тогда этого количества вполне достаточно, потому что их получается очень много, целый противень. А так как это хлеб буханка, я решила не использовать всю жидкость, чтобы хлеб сильно не размокал, и поэтому остатками своей чесночной пропитки я пропитала пирожочки. Было очень вкусно на самом деле. Чесночные пирожочки с картошкой с грибами очень оказалось очень вкусно. Посмотрите, какой блестящий и красивый хлебушек у нас получился. Вот такой вот глянец у него, благодаря тому, что сверху он покрывается растительным маслом, а ароматная водичка немножко впитывается вовнутрь. Обязательно пропитываем горячий хлеб. Точно так же сверху я немножечко пирожочки помазала этим. Хлеб получается равномерно пористый, вот такой вот очень красивый в разрезе. Я его вот так разрезала вам, чтобы показать, но на самом деле обычно мы просто его вот так ломаем. Он еще горячий, очень ароматный, мягенький-мягенький, пружинящий и очень воздушный. Обязательно попробуйте, это нереально просто. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!